Предположим, что изменяются все три параметра состояния газа, объем, давление и температура. Существует закон, выражающий связь между этими тремя параметрами состояния газа. Проделаем опыт с сильфоном. Запишем данные этого опыта в таблицу и найдем отношение произведения давления и объема к абсолютной температуре для каждого состояния газа. Вычисления показывают, что произведение давления газа данной массы и его объема, деленное на абсолютную температуру, есть величина постоянная. Это и называют уравнением состояния идеального газа. Оно связывает параметры данной массы газа, находящегося в различных состояниях.